здравствуйте дорогие друзья программа обратный отсчет начинает свой обратный отсчет и сегодня мы проводим небольшую видеоконференцию с александром роджерсом и марком соркиным говорить будем о серьезных глобальных вопросах это связано с событиями в соединенных штатах америки с тем что превращает евросоюз в украину или не превращают с тем что китай не хочет становиться на колени перед американцами и кажется готов наконец ответить решительно на угрозы холодной войны которая звучат из вашингтона марк анатольевич сансаныч здравствуйте здравствуйте ну и давайте уж начнем, наверное, не по, старш, не по старшинству, Александр начнет, а Марк Анатольевич потом что-то поддержит, что-то будет парировать. Саш, ты много пишешь в последнее время о США, твои прогнозы как бы отсрочиваются немножко, не сбываются сразу быстро, а потом вдруг раз и никто уже не помнит, что окажется, Роджерс два года назад обо всем об этом четко подробно писал. Вот твое видение, давай сегодня сначала отправимся в Соединенные Штаты. Штаты Америки, и поймем, поймем, а идет ли битва между промышленным и финансовым капиталом? Или это две головы с одного туловища растущие, и разницы, в общем-то, по большому счету нет, они уже давно переплелись как сиамские близнецы? Ну, и изначально американские партии, демократы и республиканцы, они делились именно, да, по этому принципу. Республиканцы это больше военно-промышленный комплекс, и промышленность в целом а демократы – это финансовая составляющая, это банки и Федеральная резервная система, ну и Олд-стрит, соответственно. И это разделение, оно достаточно четко было, но до определенного момента интересы этих двух группировок между собой совпадали. Пока США вели активную империалистическую политику и занимались грабежом третьих стран, Значит, ну, постсоветского пространства, стран Варшавского договора, значит, распиливали тут заводы, уничтожали промышленность, вывозили ресурсы, соглашения разделили продукции различные и так далее, и так далее. А потом еще залезли на Ближний Восток, Ирак, Афганистан, Ливия и так, и так далее. Значит, у них было чего грабить. У них был большой пирог, который они с двух сторон активно кушали, а когда, значит, эти все ручейки стали пересыхать, да, и, э, как бы, с одной стороны, э, страны Варшавского договора сейчас окормляют больше Франции и Германия, они с этого получают свою прибыль. А с другой стороны, постсоветское пространство где-то уже нечего грабить, как там в Прибалтике, там, или Грузии, которые и так нищие, значит, а, а Россия уже ручейки свои поперекрывала. Вот, соглашения о разделе продукции были э, отменены, практически все. Значит, и, соответственно, э, вот, э, поддерживать высокий уровень жизни в США за счет ограбления других стран уже стало невозможно. И поэтому э, конфликт э, между этими двумя группировками за ресурсы в первую очередь возник. А потом уже на втором этапе уже как бы пошло его идеологическое оформление, там уже консерваторы против ЛГБТ, там значит белые против черных и тому подобное. Это уже такое во многом искусственное разделение, потому что первично все-таки была борьба за ресурсы, борьба за, за главенствующую роль. И значит с каждым президентом это противостояние на, нарастало, потому что, допустим, там, когда еще был Буш старший, еще, то есть Буш младший, значит, еще как-то более-менее это все э, было благополучно, при Обаме становилось все хуже и хуже, и Трамп стал уже как бы э, воплощением этого противоречия, потому что он пришел на, на, на этом конфликте к власти, значит, то есть он был ну, представителем вызова республиканцы, определенной части республиканского истеблишмента, вызов на войну демократов. То есть он не был президентом компромисса, он был президентом войны. Марк Анатольевич, ваше видение, вот действительно ли американцы... Ну... На столе у них еды стало намного меньше, а есть хочется аппетиты остались прежние? Я бы так не сказал. Еды на столе меньше не стало. Дело в том, что для того, чтобы изготовить 100 долларов бумажку, напечатать нужно 3 цента. И напечатать их можно сколько угодно, и за эти денежки продадут все, что угодно. Вот. А здесь ситуация не иная. Дело в том, что во времена империализма происходило сращивание банковского промышленного капитала, и на их базе образовалась финансовая олигархия. Наступил новый период капитализма, либеральный глобализм. И вот финансовая олигархия – это как раз и представители, собственно говоря, либерального глобализма. И вот здесь ситуация выглядит несколько иначе. Дело в том, что либеральному глобализму государства не нужны вообще. И если вы помните, как раз, собственно говоря, первое это озвучила приснопамятная так сказать, кандализа Райс. Что, мол, должны, там, нам не нужны эти государства, не нужны границы и так далее. Это душит людей, права человека и так далее, прочее благословие. Что произошло сейчас в Штатах? Приход Трампа – это приход к власти промышленного, будем говорить, капитала. В либеральном глобализме опять происходит разделение финансовых структур и промышленных структур. Если мы посмотрим на транснациональные корпорации, мы видим резкое разделение финансовых, транснациональных корпораций и промышленных. Более того, финар, если раньше финансисты стремились в промышленность делать инвестиции, вот то самое сращивание, то сейчас инвестиций больше нет, есть только кредиты. <coughs> Все-таки напоминаю, инвестиции – это когда финансисты делают взнос в то или иное производство, становятся его со собственником и участвуют в делении прибыли. А кредит – это жесткая сумма денег, которая выдается под определенное обеспечение, под проценты и жестким сроком возврата. Инвестиции возврата не требуют, кредиты требуют. И вот здесь как раз и столкнулись остатки империализма и нарождающийся либеральный глобализм. А вот, собственно говоря, демократы и последний их президент, так сказать, Обама, когда проиграл выборы Трампу, поехал в Европу и начал рассказывать Меркель, что у нее в руках теперь на знамя либерального глобализма. Но ведь, по сути дела, знамя либерального глобализма подхватил Китай. И не случайно Си Цзепин Давосе провозгласил свободу торговли, свободу перемещений и все прочее, против чего выступает Трамп. И вот здесь как раз корень противоречий. Все четыре года вокруг Трампа крутились те или иные скандалы. Попытки импичмента и так далее и тому подобное, они к чему не привели. Поэтому, будем говорить так, демократическая партия, это партия Южных Штатов, по сути дела, организовалась как... Собственно говоря, партия Южных Штатов противовес северянам, то есть республиканской партии. И у них очень большое влияние на небелое население Америки. И мы напрасно думаем, что вопрос только, так сказать, чернокожим населения Америки. Там есть не менее, будем говорить, ситуации тяжелые с латиноамериканцами, с китайцами населением китайским, наконец, с ирландцами. Понимаете, в чем дело? И вот здесь была использована ситуация, когда якобы кого-то там где-то убили, но вы видели, что уже произвели множество экспертиз, что этого, будем говорить, уголовника, в общем-то, придерживали так, чтобы не навредить ему. А умер он от передозировки наркотиков, по сути дела. Но кому-то понадобился золотой гроб. Но, к сожалению, для демократов эта ситуация вышла из-под контроля. И, по сути дела, сейчас, собственно говоря, у Трампа есть только один выход, чтобы решить вопрос. Президентские выборы ничего не решат. Поскольку если победит Трамп, демократы не признают результаты выборов и выведут своих людей на улицу. Если победит демократический да Трамп не признает результаты выборов и опять выведет своих людей на улицу. Поэтому, я думаю, самый интересный вариант, который нас, возможно, ожидает, это объявление воли президента чрезвычайной ситуации на базе закона против, против войны с Кореей по-моему, 1957 года, что ли, значит, объявить чрезвычайное положение. война скорее, не закончилась. Мирного договора нет. Вот. Престануть действия Конституции, распустить Конгресс и, собственно говоря, начать силой подавлять тех, тот бунт бездельников, простите меня, иначе я его назвать не могу, бунт тунеядцев, который сейчас идет в Америке. И вот здесь эта ситуация косвенно перекидывается на Европу, на мой взгляд. В чем это означает? В Европе очень сильны, будем говорить, межнациональные конфликты. Это арабское население, э, мусульманское население, точнее, э, Великобритании. Это арабское население Франции. Это э, мигранты с Ближнего Востока в Германии, наконец, Италия. И наведение, будем говорить, элементарного порядка в этих вопросах, пресечение преступности, собственно говоря, это лозунг и партии Лепен, это лозунг и АДГ, это лозунг консерваторов Великобритании, на этом они могут сойтись. Вот здесь. Я прошу прощения, Марк Анатольевич, буду периодически перебивать, передавать слово вашему собеседнику и наоборот Я делать. вот пояснить, в этом деле роль Китая. No. Uh -huh. uh, до Китая доберемся. Саш, ты uh, uh, выходец из Украины uh, и наверняка помнишь все вот эти вот Украина, Европа. А сейчас у меня ощущение складывается, что Европа это Украина. Европу uh, американцы превращают в Украину, а защита у нее, как у Украины и Россия, так у Европы оказывается вроде бы Китай. Вот в этом бы хотелось разобраться, кто кого куда ведет и кто кого есть собирается там. Ну, во-первых, как бы между тем, что говорю, говорит Марк, и тем, что говорю я, нет никаких противоречий, они как бы дополняют друг друга, да. Вот плюс американцы могут печатать доллары, но уже как бы не помогает им, потому что вот они уже третью программу по еще триллион долларов бросить собираются. Но как в том анекдоте с лосем, я пью, но мне все хуже и хуже, значит. И, соответственно, ну, это тоже ничего не даст никакого результата. Что касается украинизации Европы, то и США украинизируются стремительно. Вон это Карлсон Такер заявил, что в США значит, законы перестали действовать, и сейчас действует право сильного. Кто, кто, кто на улицах выигрывает драки, тот значит, и навязывает свою волю. Вот. то есть это типичная украинизация, то есть не, решают не суды, решают не законы, решают не институции, а решают э, грубая уличная сила, да, и э, в том числе, допустим, э, в том же Портленде государство и, э, то есть, ну, федеральное правительство в лице Трампа, значит, вводит каких-то федеральных агентов, вводит ФБР, вводит еще какие-то спецслужбы для наведения порядка, а Мэр э, и, и его подчиненные орут, значит, уберите отсюда федералов. Мы запрещаем местной полиции противостоять, э, знать, то есть помогать федералам, значит, на порядка. То есть фактически это уже, ну, хорошо еще пока не, не не говорят стрелять в федералов, но я думаю, что к, к этому может еще и дойти со временем. Вот, то есть это уже прямое неподчинение федеральным властям. Опять же. Это заложено самими основателями, как говорит Путин, бомба под, под американский фундамент. Вот, потому что они создали это как союз независимых государств, да, начиналось все с 13 колоний так называемых. Вот. И как бы там вот этот федеральный принцип у них не очень прописан, оно, оно больше все-таки... Хотя она формально называется Федерация США, а у них все-таки конфедеративных признаков достаточно много тоже сохранилось. Они просто не называли это конфедерацией, потому что южане называли себя конфедерацией в свое время. Вот. И парадокс в том числе в том, что, да, действительно, демократическая партия это партия южан, и изначально они партия рабовладельцев. Вот. то есть, А сейчас они типа топят за за это. И там был хороший подробный фильм в прошлом году, документальный о том, что как раз республиканцы сняли, говорят, вы нас обвиняете в обладении, но, ребят, ну, это же ваша партия была, которая этим всем занималась. мы, мы так как раз освобождали рабов, в общем, по большому счету. Ну, там с фактажом очень хороший фильм был, я, правда, не помню, что так называется. Вот. А что касается Европы, то... В, Европа э, пытается высказать из-под американского влияния. Это четко видно, и в частности, допустим, то, что американцы сокращают присутствие военное свое в э, Германии, это является признаком того, что их влияние чуть-чуть ослабевает. Да? Они смещают центр своих операций, они переносят э, штаб-квартиру НАТО, соответственно, э, ближе к России, в общем-то, есть из Германии, в Бельгии, из Швейцарии, в Бельгии, вот они свою, свою инфраструктуру переносят, и, э, и они, э, в общем, там достаточно сильно меняется этот э, ландшафт, и мы видим, что и по северному потоку Германия противостоит попыткам американцев управлять собой, причем достаточно агрессивно, но они понимают, что это их энергетическая безопасность, да, и американцы не способны физически не способны обеспечить тот объем газа который нужен э, германии для того чтобы нормально поддерживать свою и жизнедеятельность и промышленность в общем то и э, этот конфликт он как бы базируется на физике на, на вот низовом уровне на уровне товарообмена, на уровне энергетического обмена и так далее в общем и Европа ищет союзников везде, на самом деле, в, Кита в Китае в том числе, но не только. Марк Анатольевич, а вот на Ваш взгляд, Европа-то ищет союзников, но насколько она сегодня не и свободна это делать? Ведь все прекрасно понимают, что решение Европы энергоресурсов из России, того же газотрубного, это удар по экономике, по промышленности, по химии, по другим предприятиям Германии. А вот американский жиженный газ, он годится, насколько я помню, для того, чтобы отапливать помещение. А вот, то есть, Америка хочет сделать из Европы потребителя американских товаров, американских услуг, но никак не конкурента, ну вот что с Украиной делала Европа и Америка, вот сегодня Америка с Евросоюзом пытается жестко, решительно сделать то же самое. Ну видите, ли, парадокс ситуации в чем? Америка в Европу уже поставляет жирный газ, который она покупает в России. У Америки нет своих мощностей по жирным газу. Это раз. Во-вторых, будем говорить так. Дело в том, что, собственно говоря, Европейский Союз трещит по всем швам, там выделилась очень серьезная, будем говорить, тенденция, по которой смещается центр управления европейскими процессами на восток, в Польшу конкретно. Значит, собственно говоря, у американцев были расчеты на так называемую шиградскую четверку», но там такие противоречия обнаружили, что она, собственно говоря, уже так чисто номинально существует. А проект «Междуморье», он приобретает сейчас новое значение. Я напомню, что проект «Междуморье» – это Прибалтика, Польша, Украина. И вот здесь, как говорится, Европа-то ведь прекрасно понимает, что, по сути дела, если она не будет иметь сбыта своей продукции, которую она производит, то у нее нет будущего. А рынки, будем говорить, освоены. Вот поэтому Европа считай, пытается освоить и, значит, китайский рынок. Иранский рынок. Индусский рынок. А понимаете, в чем дело? Но ситуация-то ведь выглядит как. Безопасный проход, э -э, провоз товара возможен э -э, только по суше. Американские э -э, военно-морские силы вполне способны перекрыть Армузский пролив, Малакский пролив. И в результате ни туда, ни обратно не попадут товары из Китая или в Китай. Выход-то один – воспользуется железнодорожной системой Российской Федерации, которая достаточно надежно освещена. Более того, Россия сделала очень серьезное приглашение к танцу для Европы. Если вы помните выступление президента на празднике военно-морского флота, ведь российская концепция не предполагает большого количества кораблей всех этих плавающих рабов авианосцев, но оснащение соответствующими биониксами и царконами, оно позволяет отодвинуть зону поражения до 2000 километров это значит, что собственно говоря когда-то прецедент уже был может быть тот помнит, когда в Америке началось восстание за освобождение от Англии. Россия выдвинула позицию так называемого вооруженного нейтралитета. То есть мы торгуем. Но если вы покушаетесь на наши корабли, мы будем отмечать огнем. Я думаю, что в некотором варианте такая ситуация возможна. Здесь я опять-таки хотел вернуться в Китай. Вот есть, знаете, старый анекдот, когда Бандеровец поймал золотую рыбку. Она ему говорит, загадывает три желания, только мирные, не субъективные. Он говорит, хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Ну, хорошо, второе желание. Хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Ну, третье тоже желание. Хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Да что тебе, говорит, Финляндия плохого сделала? Финляндия ничего не сделала. Но как представили уже китайцы по России, три раза туда-сюда, туда-сюда. И вот здесь, будем говорить так, сталкивается империализм Трампа с либеральным глобализмом Китая. Несмотря на все рассказы, Китай капиталистическая страна, будем говорить так. И она очень хорошо поняла преимущество либерального глобализма. Китай – производитель ширпотреба для всего мира. Как был, так и остался. Своей, своего производства серьезного у него нет, он на покупном держится. Его стратегические ядерные силы достаточно слабы. Не случайно он подтянул их поближе к российской границе, чтобы в случае атаки на его ядерные силы со стороны Америки, зацепил Россию, а Россия этого не позволит. Периметр сработает без влияния человека. Да. А вот систему ракет средней и меньшей дальности, которая прикроет, собственно говоря, вот те насыпные острова, на них будет базироваться и позволят, как говорится, окончательно присоединить, собственно говоря, к Китайской Народной Республике Тайвань, это весьма возможно. И вот тогда, собственно говоря, дороги для китайского торгового флота открыты. Это уже неудавка в виде Малакского пролива. Это, извините меня, не удавка в виде, допустим, Суэции или Гибралтара. Вот здесь он спокойно может идти, будем говорить, а не случайно, он а, очень заинтересован в Северном морском пути. А, значит, для того, чтобы свои товары возить уже вдоль российского побережья а, до Дании, будем говорить так. А, при этом не пересекая узости а, Рисуна или... Это самое, вот этих, Большого Малого белья, вот этих проливов узких, где его могут зажать. А до Франции он спокойно северным морским путем дойдет. И не случайно Трамп собирался покупать Гренландию. Именно для того, чтобы перекрыть выход для торгового флота из ä, бомбаль, Северного ледовитого океана. Но, будем говорить, желание – это желание, а как удастся – это непонятно. Ситуация-то ведь весьма турбулентная, и ее с трудом. Вот в Америке уже ее не удержали под контролем. Я думаю, что и Европа не удержит эти процессы под контролем. Я думаю, что у Китая хватит проблем с синьцзяно автономным районом. Там, будем говорить, серьезные ребята, американцами подготовленные хорошо и до сих пор, будем говорить, эти лагеря действуют и в Турции, и, как не парадоксально, в Таджикистане. Поэтому я думаю, что нас ждет серьезная турбулентность, когда все эти процессы выйдут из-под контроля. Марк Анатольевич, можно я вас прерву? Сан Саныч, объясни, пожалуйста, может действительно в мире наступает такое время, когда все люди, вот были люди как люди, а потом, как сказал один таксист, вдруг все этими самыми стали, да? Вот ведь не просто же так это происходит, может действительно э, какой-нибудь этот э, Греф там или э, как его фамилия этого, Эппла, хозяина, распыляет в воздухе эти чипы, чипы попадают на язык, потом в мозг, некоторым сразу в позвоночный, спинной мозг, и вот люди выходят на Майданы, БЛМ, ЛГБТ, другие гадости, да. ну не может же Будешь просто не... так происходить. Еще лучше. пожалуйста. Некоторые люди, дураки, без всяких чипов. Вот. Значит, э, и э, я всегда говорю: что надо. Ну, я всегда цитирую дедушку Ленина: о том, что за любыми лозунгами надо всегда видеть. Э, интересы. Да, интересы. Групповые, классовые, расовые и так далее. Но прежде всего групповые. Потому что это, э, некоторые группы влияния, они. Как бы выходят за, за любые рамки, они используют идеологии, используют этнические конфликты, используют э, религиозные конфликты для наживы. И э, это всегда нужно понимать. И э, люди, которые искренне, там, допустим, белые против черных там, или католики против протестантов, они, что называется, полезные идиоты всегда. Потому, потому что, э, ну... Извините, если выходит какой-нибудь Байден, да, и становится там на, ко на, ко на одно колено перед чернокожими, там, надо понимать, что это театр. что Ему глубоко плевать на права чернокожих, на самом деле. На, ему на любые права все. Как, это, как пел ICT, когда заходит разговор о бедных, то ничья жизни имеет значения. Вот. Есть у них там такая хорошая песня, в общем. И для Америки это действительно предельно честная констатация, то есть no lives matter, ни одна жизнь в Штатах не имеет значения, если у вас нет много денег, если у вас есть много денег, у вас есть адвокаты, у вас есть частная охрана и так далее, тогда ваша жизнь еще как-то... Вот, адвокаты могут защитить вас в суде, а частная охрана может защитить вас на улице. Да, ваша жизнь еще имеет значение, потому что у вас есть деньги, и все это обеспечит. А если вы бедны, то всем на вас наплевать. Вот, это американская реальность. Значит, и Соответственно, везде во всех конфликтов ну, нужно видеть интересы групп, которые, значит, их представляют. Да? Вот, допустим, если говорить про китайский глобализм, то это отдельный глобализм. То есть они уже отделились от того глобализма ФРС. Вот, потому что центр финансового глобализма это все-таки Федеральная резервная система США. Вот с, как говорят, с, как бы управлением и с, и, и сильным акци... Одним из крупнейших акционеров ФРС является британская королева. Есть такая информация. Значит, ну и, и близкие к ней круги, скажем так, филированы. В общем, а, а китайцы уже сейчас, допустим, не, я видел несколько заявлений о том, что они рассматривают вариант тоже постепенного отказа от доллара в международной торговле, и э, в том числе продвижение собственной валюты, как в качестве резервной. Вот. Э, значит, и поэтому, э, ну, потому что ФРС без, э, без авианосцев, она не, не настолько мощная, как и ФРС с авианосцами. Да, это вам не японские э, притчи про самурая с мечом и а самурая без мяча. Вот, то есть ФРС без авианосцев э, не может заставить людей покупать э, трежерис. Вот, и поэтому сейчас э, они получатся доллары, но, но, но заставить другие страны э, покупать трежерис, они не могут. И Россия избавилась от трежерис, ряд других стран тоже сократили свою, э, свою, свою часть. И сейчас... ФРС вынуждена само держать у себя на балансе эти с которые никто не покупает. Вот. Поэтому ф, э, как бы глобали, по, э, глобалисты теряют свои позиции. Они, э, да, они пытались создать некую структуру, которая будет полностью отрицать национальное государство, но как оказалось, без дубинки, без завеносного э, флота, условно говоря, без АУГ это эта система немножко нестабильна оказалась, она оказалась колоссом на глиняных ногах, потому что э, сами по себе бумажки не очень-то кому-то и нужны. Потому что, допустим, ЕЦБ говорит, а мы можем свои бумажки печатать, вы нам тоже не очень-то нужны, там по большому счету. да. И, и евро, европейские банкиры, они как бы тоже хотят... Э какой-то большей своей самостоятельности. им, это, ну, Они прекрасно будут себя чувствовать, как независимый центр эмиссии без, без ФРС, да, без привязки до доллара к евро. Вот. И, и они бы не прочь занять место ФРС, как бы, если бы была такая возможность. Ну, естественно. Значит, и, и то есть, есть различные группы, и они между собой конфликтуют за влияние, за власть, за ресурсы, в общем-то. И э, это все нужно рассматривать Именно как ну, шахматную доску, но не где два игрока, а где много игроков, и где часть э, игроков, которые кому-то подчинены, хотят обрести самостоятельность, например. В общем, ну, то есть это всегда очень сложная э, система трехмерных шахмат таких. Марк Анатольевич, а вам в этих шахматах что видится? Кто с кем будет завтра играть, против кого дружить будет? И в общем, чем сердце может успокоиться, если все будет течь, как течет? Ну и на фоне, конечно, ни Байден, ни Трамп, а что-нибудь произойдет 2-3-5 ноября в США. Как это все видится? Видели, в чем дело? Я не согласен с Александром. Группа это всегда часть какого-то класса. Есть общие классовые интересы, есть антагонистические противоречия между различными группами э, буржуазии. Они внутри класса между собой? Да, да, да, есть... да именно там. я про это и говорю. Я тоже про это именно говорю. Да. Значит, оно... вас... Я не перебивал. Извините. Да, да. Так вот, что касается... ФРС и потери влияния. Как вы думаете, почему до сих пор Европейский Центробанк не выпустил свои облигации? Давайте так здраво рассуждать. В Китае у государства на руках более трех триллионов государственных казначейских обязательств США. Если Китай начнет выпускать свою валюту или Европа начнет выпускать свою валюту, эти ценные бумаги неизбежно, будем говорить, обесценятся. Им можно будет стены обклеивать. Около, насколько мне известно, около триллиона государственных казначейских обязательств держит Россия. Примерно такое же количество или чуть больше держит Индия. Я подчеркиваю, не доллара, а государственных казначейских обязательств, которые отвечает не только деньгами, но и государственное имущество. Поэтому очень важно для Китая и все, ну, будем говорить, глобальной буржуазии, которые, собственно говоря, часть и в России, и в Индии, и в Китае, довести штаты до банкротства, чтобы предъявить государственные казначейские обязательства к оплате, изымая в свою пользу собственность Соединенных Штатов, государством. У государства Соединенных Штатов есть только один вид собственности. Это военно-морские силы, военно-воздушные и, собственно говоря, ну, здание посольства еще. Все остальное в частном владении. А территория США, Колорадо, Русская Калифорния, Русская Аляска? Ну, я же вам сказал, если Трамп не рискнет это сделать, то он последний президент государства по названием Соединенные Государства Америки. Они развалится. Дело в том, что уже там видно несколько группировок. Нью-Йорк вокруг себя объединяет четыре штата, которые ведут с ним согласованную политику. Калифорния вокруг себя еще три штата объединяет, которые тоже ведут согласованную политику между собой. Техас, он сам по себе. Флорида, она тоже сама по себе. И тут, чем это кончится, неизвестно. Будем говорить так. Поэтому здесь альтернатива простая. Либо приостановка действия Конституции Росстуд Конгресса, либо развал конфедеративного государства под названием Соединенные Государства Америки или Соединенные штат как угодно. Говорю, это без вариантов. Третьего просто не надо. А вот здесь я еще раз подчеркиваю, спасти Штаты может только определенная победоносная война. Но с кем? С демократами. Вот. Внутри Соединенных Штатов, а вовне. Воевать с Китаем, для этого надо от него оторвать Россию. Марк Анатольевич, Сансанович, ну вот э, война э, внутри США интересна сама по себе, но многие эксперты говорят, что все это постановка, и, и если и когда Байден победит, то демократы, неаконы дадут команду неграм ЦИЦ и все забьются опять по своим гетто. Это нереально. Вот. Э, выпущенный Майданный Джин, он уже так бутылку не загоняет. Вот, то есть, э, если уже есть определенные группировки, то, они, ну, опять же, мы видим это на примере Украины, да, когда э, были созданы для определенных целей вот эти все неонацистские группировки, значит, и с определенного момента они контролируют улицы, и они навязывают руководству страны свою волю, в том числе, ну, не сами они, а те, кто дергает их за нитки, да, тот же Аваков, там, еще ряд персонаж, тот же Коломойский, еще ряд персонажей, значит, они дергают за нитки и э, они через это силовое давление улицы навязывают свою волю президенту. То есть э, э, эти джинны туда вбуханы большие деньги и эти джинны так, они там вот как бы э, все это так уже просто не контролируется и обратно не загоняется. Нельзя э, загнать э, там будет негров гетто. это все нереально то есть в любом случае это будет как минимум силовое подавление вот опять же даже если там демократы победят то противоречия между ними и республиканцами никуда не денутся вот конфликты интересов никуда не денутся это все те проблемы, которые привели к появлению Трампа, они никуда не денутся. И люди, которые поддерживают Трампа, они тоже никуда не денутся. То есть с ними надо что-то решать. И э, если бы, допустим, у одной из сторон был решительный перевес там, там, 70 на 30, да, тогда можно было говорить, что кто-то кого-то предает. Но если, извините, у них там, условно говоря, 48 на 46, ну плюс-минус, да, значит, то э, это раскол пополам. Вот. И если уже озвучено, что они собираются там, демократы, все делают для того, чтобы создать как минимум три независимых государства на территории США. Ну уже озвучено это было, в, не все, на, ну, на, на, на одном из как бы мейнстрим ресурсов было озвучено, что они собираются создать, условно это называлось у них, значит, Атлантика. Ну, соответственно, это штаты, которые были э, там возле Нью-Йорка. Вот, значит, с другой стороны это будет Пацифика, и в центре у них там анклав э, тоже ближе к югу это значит Медтирания Мид, это называлось ну, это условно Саша, можно под вопрос тут же я просто слышал, что чернокожие собираются в районе Техаса создавать, не переезжая в Африку такую новую Либерию где негры-негры еще чернее и будут друг друга в рабство брать, перепродавать в общем, все как они любят вот, ну, это как бы это все черновые варианты, что называется, то есть это не, не отображает э, конечной реальность. Хотя э, в фантастике такое уже было описано. Э, Роберт Хайнлайн в 1957 году или каком, значит, я не помню точно, ну, где-то вот в это время, значит, он написал «Свободное выродение Фарнхема Такой роман, где писал «Гипотетическое будущее», где черные в США пришли к власти и используют белых, в том числе, в качестве еды. Вот. Ну, потому что ресурсный кризис и так далее, в общем-то. И, и заставляют белых и одновременно и икаются за 300 лет рабства, и, соответственно, и используют их самих в качестве и рабов, и еды. Вот. И, значит... Как бы это такой роман антиутопия. Да? Значит, то есть, ну и, видимо, в, вот эти режиссеры уличных постановок, они в том числе этот роман, возможно, читали, конечно. Вот, вот. значит, и, ну, и, и да, вот это вот, как он там, панк или что-то в этом роде, значит, это... Вот группировка, которая... Она, конечно, театральщина страшная, потому что там уже были сведения о том, что и реквизит взят с киностудии местами, и, и фотомодели там привлекались из массовки. В общем-то, это же как раз тот регион, где кино снимают. В общем-то, то есть и, ну это не, не очень реально, на самом деле, боевая сила. В общем, это постановка волны вот. Но, э, как бы, когда конфликт выйдет на следующий уровень, то и бо реально боевые группировки будут тоже создаваться. Да, Марк Анатольевич, продолжайте. Ну, здесь я соглашусь с Александром Александровичем. Но хотел бы дополнить. Значит, ну, Джин, бог с ним, это вещь сказочная. Невозможно вернуть э, назад в тюбик э, сапожный крем. Выдавили его такой черный весь на ботинке. Назад его в тюпик не загонишь. Я подчеркиваю, мы зря сводим проблему, только в проблеме противостояния негров. Там довольно серьезная группировка латиносов, которые одновременно не очень любят и негров, и белых. Там есть китайцы, у которых своя цель. Ну, я так думаю что в Америке где-то миллиона полтора-два китайцев есть. Просто забыли, как их в прошлом веке, в начале прошлого века завозили, как рабов использовали китайцев. с Китая привозили. Да. И, наконец, ирландская диаспора, которая очень не любит англосаксов. И вот здесь я подчеркиваю, Нельзя там никаких государств создать. Но было когда-то попытка в 1948 году значит, разделить индусов-мусульман и индусов-браманистов. Ну, если кто помнит, это кончилось страшнейшими убийствами и всякими изуверствами. И, кстати, государство индусов-мусульман очень быстро развалилось на два государства. На Пакистан и на бангладеш вот. Поэтому в Америке это невозможно. Там э, история Америки заканчивается. Поверьте, я знаю, что я говорю. Как, э, будем говорить, некого государства, которое где-то там кому-то когда-то грозило каким-то там кулаком. Э, Дело-то в чем? Протест этот будет все больше и больше, э, я бы сказал, социализироваться. И ведь не случайно в демократической партии появились такие люди, как Лоис Кортес, Сандерс, Елизавета, фамилию забыл, важно. Вопрос этот уже, будем говорить, приобретает некий социал-демократический оттенок. Еще не коммунистический, но социал-демократический, безусловно. И вот здесь, будем говорить так. Мы дойдем до того, что богатых будут убивать без различия цвета кожи. И они то же самое будут делать. Но поскольку в Америке уже где-то примерно ну, лет так 60 отсутствуют люди, занятые конкретно в производстве. Там в основном в Штатах это сфера услуг это лакеи, это всякие там э, и так далее, там подобные доставщики, чего-то там, то это, будем говорить, достаточно масса, которую объединить нельзя будет. А вот Европа, сохранившая определенные традиции, она вполне способна, как говорится, перешагнуть определенные рамки и решить вопрос с ликвидацией. Буржуазно-общественно-экономическая формация как таковой. По сути дела, мы присутствуем при глобальном кризисе капитализма. Ну, собственно говоря, он с затуханиями начался где-то в 70-м году. И все время, как говорится, положение ухудшается. Ну, проще говоря, каждое новое поколение живет хуже, чем их родители. И это постепенно-постепенно приводит к, будем говорить, проникновению коммунистических идей в руки людей, которые работают по найму. В голову людей, которые работают по найму. И попытки перевести это все в некие националистические будем говорить, противостояния или будем говорить противостояния Этнические, конфессиональные и так далее, это не более чем оттяжка времени. Я хочу вернуться, собственно говоря, к украинским событиям 13 года. Почему люди в тринадцатом году в Украине вышли на Майдан? Какие у них были проблемы? Они не говорили ни о присоединении Европы, ни о чем. Они говорили о ценах на ЖКХ, о стоимости, будем говорить, бытового газа и так далее и тому подобное различным группам буржуазии удалось оседлать этот протест и привести олигархов. Но, извините меня, рано или поздно пирожок-то будет съеден, есть будет нечего, они сейчас на последнее пошли на продажу земли. И, собственно говоря, это последний, последний клапан, который может каким-то образом что-то оттянуть. Но землю можно продать один раз. Два раза ее не продашь. Ну, продали. А что будут есть фермеры? Украина – это страна, которая была всегда сильна своим сельским хозяйством. Промышленность с ней была достаточно серьезная, никто не спорит, но она достаточно районирована. Это либо восток, либо север Украины. Либо, будем говорить, определенная часть вокруг Кировограда, вокруг Никополя, где добывались полиметаллы и так далее, и тому подобное, Запорожье. Все остальное это сельхозяйственные районы с черноземом и так далее, и тому подобное. И вот здесь, опять-таки, я еще раз говорю, люди начинают задумываться, а почему эти люди живут богаче нас? Чем они лучше? И вот это как раз та база, которая приведет к тому, что эти проблемы буржуазии мировой будут решены именно путем социалистической революции. Когда класс буржуазии будет ликвидирован, отстранен от власти и собственность его перейдет в общенародную собственность на средства производства. Эти процессы приобрели, на мой взгляд, ну что ли... Характер торнадо. Это турбуленность, которая закручивается, когда пыль уносится, а тяжелые остаются на месте, тяжелые элементы. То есть очищение мозгов, оно происходит. Александр, ну, остается у нас еще минут пять. Будем подводить итоги разговора. Тебе слово. Как ты видишь это все вот в ближайшие, скажем, три месяца? Ну, три месяца до выборов президента США войну. Могут эти придурки где-нибудь за периметром США устроить нам всем? Ну, большую войну с Россией или с Китаем нет, конечно. Опять же, Вплоть даже потому, что сейчас вооруженные силы США находятся в достаточно разобранном виде. Потому что из 10 их авианосцев на плаву находится максимум, из 11 вернее, даже на плаву находится одновременно максимум 2-3. Опять же, там вот буквально недавно у них там были эти проблемы с массовой заболеваемостью на борту. То есть, когда у вас, извините, 10% личного состава авианосца болеет коронавирусом, то как-то не очень повоюешь. Вот. Ну и опять же, там множество других нюансов. Повою... В том числе не очень повоюешь, и когда у вас половина Конгресса активно противодействовать любым вашим действиям вот. потому что ну что бы ни предпринимал Трамп, нижняя палата контролируемая демократами все время вставляет палки в колеса это мы видим на примере стены на примере бюджета на примере любых других действий То есть, изредка они где-то че как-то какие-то компромиссы достигают но очень тяжело вот и помочь Трампу перед выборами какой-нибудь победо... маленькой победоносной войной, это не в интересах демократов, в том числе, потому что это повысит его рейтинги. Любая война повышает рейтинги текущего президента, потому что народ считает, победоносная, что... Александр, победоносная, победоносная. А конечно, да. Ну, если бы, допустим, какое-нибудь вторжение в Венесуэлу, да, то тогда бы это э, рейтинги Трампа подняло бы, вот, на время на время. Вот. До, до, до выборов ему хватило, скажем так. В общем, а, э, ну, ну, но сейчас ситуация у них просто-напросто конгресс не позволит, в том числе. Они будут всячески ставить э, э, это все в колеса. А глобально мы ждем все что, начало ноября вы, выборы. Значит, я думаю, что базовый сценарий это непризнание, при любом результате непризнание, любой стороной, кто, кто проигрывает, тот не признает, и дальше начинается уже самое интересное. А там уже ну, достаточно высокая турбулентность, там сценарий уже писать тяжело, потому что это ситуация куча мала, что называется. Да, такой вот пад огромнейший, сумасшедший. Марк Анатольевич, две минуты железно есть, вам завершать наш сегодняшний разговор. Ну, я могу сказать, что Трамп пытался начать маленькую поведенную войну с Ираном, но не получилось. Я думаю, что он вообще отказался от мысли начинать какую-то войну вне предела Соединенных Штатов. Я думаю, он готовится к войне внутри Соединенных Штатов. Я думаю, что он использует для этого как национальную гвардию штатов, которая, в общем-то, не хочет подчиняться местным правительствам, подчиняется Трампу. Не случайно он там встретился с руководителями полиции, национальной гвардии, там льготы им какие-то подписал, там целое шоу было. Я думаю, что будут использованы отряды морских пехотинцев для подавления вот этих мятежей. Министр обороны сказал там, что якобы он не даст, но министр обороны, он сегодня министр, а завтра он нетрудоустроенный гражданин. Вот. А вот высказывания комитета начальников штабов там не скрыны Там как раз и говорят, допускай да будет хоть диктатура, лишь бы порядок был, а то что ж. Как бюджеты на армию получать, если их не пропускают? Что ж такое? Что это за конгресс у нас такой, который не пропускает финансирование армии? <как> вот. Поэтому я думаю, что Трамп постарается использовать. И здесь вопрос не в ноябре месяце. Я думаю, этот вопрос решится раньше. Вряд ли дойдет до выборов. Я могу ошибаться, я не буду спорить. Но на мой взгляд, вряд ли Трамп допустит до выбора. Я думаю, Я что думаю. как раз это произойдет. Приостановка действий Конституции, введение чрезвычайного положения, росту Конгресса, подавление протестующих и последующие изменения Конституции, скорее всего. Марк Анатольевич, Саш, спасибо вам огромнейшее, ну вот у нас сегодня первый блин был никомом, мы вышли на канале «Обратный отсчет», надеемся, нас не заметят плохие люди и массово заметят люди хорошие и будут смотреть в прямом эфире и комментировать, я благодарен всем тем, кто кто был сегодня с нами в прямом эфире, смотрел нас, оставлял свои комментарии, ставил нравится. Ну и, конечно же, благодарю Сансановича и Марка Анатольевича и жду с нетерпением продолжения общения. Удачи вам и всего самого доброго. Спасибо. Итак, дорогие друзья, это были Марк Соркин и Александр Роджерс, и их прогнозы очень осторожные, но такие вот твердые по поводу того, что же мир ждет, который вокруг России. Ну а нам внутри России необходимо, не расслабляя булки, все-таки понимать, что то, что за пределами страны происходит, может прорваться и к нам сюда. И вот пока только Хабаровск, а не дай бог это полыхнет еще где-то, свои какие-нибудь БЛМы придурочные Появится. Вот ни в коем случае не надо. Лучше мы останемся континентом стабильности. Вокруг пусть полыхает, а мы уж потом придем, как пожарное, потушим и принесем опять всем мир. Как в 1945-м. Всего вам доброго. Пока.